опять апокалипсис зимний опять снег зима это у нас конец апреля только все растаяло уже опять намело ребят хочу показать какая у нас погода ну, вы наверное уже и сами поняли все по тому как все вокруг бела да какие у нас елки замечательная красота и и обратите внимание на снег сколько снега сантиметров 20 по новостям в общем я уже прочитал что выпала двухмесячная норма осадков вот такой вот у нас циклон ребят сейчас приехали с города вот, мне сейчас нужно парковочку немножко расчистить. Ох, смотрите, какие тяжелые ветки сосен. Вот тут все тоже попадали ветки. Тяжелые. Вот, приехали с города. Сейчас я вам покажу, что там у нас происходит за калиткой. За... Покажу, что происходит за забором. Ехали, короче, снега было вот так вот видите сколько колеса все закидало снегом сейчас мне еще за детьми придется ехать и все метет метет так-то на улице не холодно но метет вот здесь тоже смотрите сколько снега вообще и мы пока ехали в общем сюда мы ехали были были сугробы вот такие вот сугробы. Вот видите, я проваливаюсь прямо. И если посмотреть, вот они мои следы. Мы, получается, бампером и днищем, можно сказать, дорогу-то вот так выровняли. Ровненько. Видите, какая получилась. Ну все, вооружаемся лопатой и метлой. Возможно, там надо подмести немножко. И приступаем к чистке. Смотрите, опять, вот еще одна тяжелая ветка. А самое интересное, что через пару дней температура восстановится и будет порядка 15 градусов. И все это начнет таять активно. Вот. Ну все, хватит болтать. Приступаем к уборке снега. Я, конечно, все понимаю. Вот Красота, да, вот это все сибирское. Классно. Но хочется уже тепла, солнышко, греться. Уже снег, если честно, очень сильно надоел. Все, идем чистить снежок. Сам процесс я не буду показывать. Чего его показывать, как снег чистить? Я почищу, потом покажу. Вот, ребята, уже стемнело, но я почти везде убрался. Кроме вот здесь, вот около котельной, у меня... Получилось вот такой вот немного сугробик. Да, ничего, он растает. И вот сюда вот, и утечет вот ветрище. На полянке не стал ничего делать. Почистил здесь дорожки у себя до подсобок. Так, потом что? Вот здесь почистил все. Ну, здесь вот тоже, здесь солнышко здесь растает. И почистил вот эту вот дорожку еще у себя вот эту вот дорожечку крылечко подмел все и парковку всю тоже почистил машина вся обледенела мне сейчас надо ехать за детьми она вся здесь тоже парковку более-менее так подмел подобрал и здесь на крылечке ой за воротами тоже немного прибрал вот здесь вот у себя. Надо сейчас еще сходить посмотреть, что там с насосом, кстати. Ай. пойдемте, пойдемте глянем, что там у нас насос качает, не качает? Сейчас-то навряд ли, наверное, уже. Так, где бы нам пройти-то? Вот здесь. Так. Ну, пойдем здесь сходим по колено иду вот у теплицы у нас открылась так подруженька на закрытия так Все, вот так вот ну пойдемте посмотрим что здесь у нас замело греющий кабель только вот один тут греет пусть греет электричество тоже замело все у меня ну, в общем еще сегодня снег будет идти так а по температуре у нас минус 4 градуса так все идем собираться за детьми поеду, на тренировки они. Все, ребята, я поехал за детишками. Сейчас приедем, еще сниму, что добрались. Все, выдвигаемся. Все, мы с девчонками приехали с тренировки. Ребят, всем привет. Сегодня у нас вот такой вот будний день. Что на это скажете? Я вот приехал, хожу смотрите вот вот вот почти по колено нога у меня проваливается и вся в снегу все мокрое. апрель месяц 26 апреля даже у нас деревья все грустные сейчас буду бороться со снегом а он еще не прекращается еще говорят что будет идти всю ночь и полдня следующего поэтому сейчас будем бороться вообще зимой такого не было посмотрите что происходит какая-то весна в этом году не весна очень тяжелые ветки надеюсь что это последний снег этой весной Хочется уже лето. Ветер еще сопровождается совсем с этим. Ну все, начинаем убирать снег. Вот, ребят, в общем, открыл ворота. А здесь у нас вот такая вот колея. Не знаю, выйдем, не выйдем. И туда уходит снега. Ну вот, вот, вот так сантиметров 30 я вообще такого не встречал никогда ну весной по крайней мере точно зимой бывало но и то не столько не такой объем снега очень очень очень много снега вот ребята следующий день уже на парковке чуть-чуть подрастаяла уже хорошо а здесь у нас на полянке вот здесь вот сугроб здоровый какой вот он так пойдемте самое интересное покажу опять с крыши сошел снег опять получился вот такой вот здоровье здоровенный сугроб и Он мокрый влажный снег и выломал опять не забор блин опа вот видите что происходит блин вот как сейчас то есть вот этот весь снег который нападал он рухнул мне вот сюда и желание у меня убирать его уже вообще не осталось оставить так пусть он тает сам по себе уже уже надоело чистить этот снег пусть он тает вот отсюда будет бежать и туда туда туда туда а вчера я, кстати, вечером еще почистил вот здесь снег. Вот тут дорожки вот эти все, я их почистил. И смотрите, тем не менее, что происходит. Вот что. Вот такая толщина сантиметров 15-20. Снега. Что вы скажете насчет вот этой кучи? У меня что-то не хочу ее чистить уже. Или почистить все-таки. Если не чистить, она постоянно будет сюда течь, течь, течь вот сюда. Определимся, нужно чистить или не чистить. Еще в котельную у зайти посмотреть, не течет ли что там. То, что на веранде немножко подтекает. Там почему течет? Потому что там по черепице. Задуло снег и текло. Так, здесь у нас все сухо. В тот раз как-то вот где-то вот здесь. А, вот выделено даже вот здесь текло. Сейчас нормально. Ну, все, идем покушаем. Так, значит, значит, сейчас покушаем. И после этого поменяем с вами лампочку. Ксеноновую на машине. И все-таки придется чистить этот снег. Кто также живет в своем доме, скажите, вам нравится чистить снег? <свы> вот здесь вот все в сугробах, е-мое, двери в подсобках все замело. Вообще. Вот здесь более менее уже под, под так подтаяло, поменьше стало. Даже он кирпичи видно, смотрите. Я возьму вот эту большую свою лопату и попробую почистить. Вот, ребята, что у нас в теплице. Я думал, что у нас все замерзнет. У нас пленки нету, акрила. Точнее, есть, но мы не укрывали. Ну, ничего, растет вроде бы. Все нормально. Редисочка. Скоро будем кушать друзья я, значит ранее где-то говорил в видео что у меня перегорел перегорела одна лампочка ксенона еще также у меня не светятся лампочки туманок вот сейчас мы с вами съездим в магазин купим одну лампочку ксенона я уже одну менял и вот сейчас поедем купим еще одну волос какой-то тут у меня вот и купим еще вот эти лампочки для туманок сейчас выдвигаемся поехали купим Смотрите, что происходит. Все течет, движет после сегодняшнего снега. Зато сейчас солнышко, все отличненько. Просто океану. Есть у нас вот такой рынок, называется автосити. А без одной лампочки, кстати, плохо ездить-то. С двумя лучше. Все, ребят купил значит я лампочки сейчас покажу смотрите вот это получается у меня ксеноновая лампочка и также взял вот такие две лампочки галогеновые в туманке будем с вами ставить ну так быстренько скажу 3 1 лампочка дорого богато хочешь ездить любви машину обслуживать так ребятки сейчас поменяем с вами лампочку вот эта лампочка у меня горит, светится, а вот эта вроде бы не светится. Сейчас вот мы ее поменяем с вами. А нет, ребята, я перепутал. Вот эта лампочка наоборот светится, а вот эта не светится. Значит, вот с этой стороны надо. Так, чтобы нам сюда подлезть, надо снять воздушок вот этот. Сейчас вот его снимем. Смотрим, надо, нам надо открутить вот эту крышку, вот, вот эту. Из-за ней лампочка находится, это проворачивается против часовой стрелки, вот так вот достаем, чистенько все. Все, теперь достаем саму лампочку, блок ружейки, вот она лампочка, ксенон D2S. 35 ватт, а я купил вот такую вот Нарва, тоже D2S, наставим ну, и попробовать проверить, будет она светить или нет, все здесь светит, это тоже светит, отлично мы со светом хоть одинаково цвет цвет одинаковый или нет И посмотрим ночью видно будет все ставим крышечку на место теперь вот эту так все ребята я на место все поставил пойду немножко снег по грибу туманочки еще выходные с вами поменяем туманочки тоже не светятся. Но они меняются откуда-то из-под низа вот отсюда надо будет снимать видимо защиту мы посмотрим мокрый вообще, тяжелый, но ничего, мы справимся. Вот, ребята, представляете, сколько? Вот я по колено. Снег. А здесь еще больше. Здесь вообще сугробы. Здесь можно так же, как в прошлый раз, достать до крыши, наверное. Без проблем вообще. Так, нужно еще вот эту большую часть. Сейчас тряхнем. Снимем отсюда вот этот сугробчик. Ну и все, я вот так оставлю, пока сейчас вот здесь немножко еще приберу. И все. Вот. вот такая вот, ребятки, у меня неделька. Такой закат красивый, кстати, там. Ну все, я думаю, на этом все. Здесь уже темнеет. В общем, всех с наступающими праздниками. Всех с 1 мая. Мир, труд, май. Работать не переработать. Все, до скорых встреч, пока.